всем привет продолжаем выживать на бедроке Итак, что мы будем сейчас делать тут что у нас тут намечается тут у нас намечается так похоже что нам надо песок Пробуем сейчас. Так, это у нас камнитес. А у нас есть камень. Ну-ка, посмотрим. Сейчас... А, да. А, мы можем получить... Вот что мы можем получить из камня. О. Неплохо, неплохо, но пока не будем. Каужим назад. Так, мы тут поделали сундуки. Вот. А, это ремонт и переименования. Значит, значит, что мы будем сейчас делать? Э -э -э, так. А у нас есть немного... Так. Но нам надо сейчас что нам надо а железная кирка скоро сломается так что нужно а палочки нужны до да? железной кирки надо делаем еще одну вот делаем еще одну железную кирку и и что мы еще будем делать? Ну, мы можем сделать железную мотыгу. Еще. А что еще мы можем сделать? А, у нас уже есть железное снаряжение. И даже щит. Потом будем еще делать, когда... То есть, у нас есть железное снаряжение. Итак, это что можно создать, да? Да. Так, так, так. Вагонетка, ну пока не будем, потому что надо тогда рельсы делать и где-то прокладывать. Мы потом это будем делать. Так, ложим сюда, ложим сюда, а это положим. Хотя знаете, можно, например, хотя мы можем взять семена и их посадить О, вот еще железный слиток есть а тут щи, у нас за а маму запас сделали. О, а я и не заметил так хорошо очень хорошо надо пойти за песком сейчас а еще сейчас мы кое-что сделаем мы немного не то сделали поэтому ломаем пока но любой контент что мы делаем мы будем его делать может кому-то и понравится но главное что во первых мне нравится этим заниматься тут такое вот отступление ну и конечно же есть что может кому-то это тоже понравится как мы делаем наш контент так сейчас ставим снова нужно действительно тут Или, например сейчас подумаем где мы будем делать так у нас тут повырастали деревья но где-то сделать чтобы она росла так где нам лучше это сделать так да. мы получили кнут пример мы можем здесь сделать. о пример вот так вот все о а, -а, -а! Я понял, да, ну почему оно высыхает. Значит, смотрите, ка что мы сделаем. Сейчас... О. Мерж. Можно сделать вот так. Так, где у нас есть... У нас есть ведро воды. И вот. Тогда делаем вот так. И все. Сейчас будем ждать. Тогда сделаем еще одну линию вот такую вот. Вот такая будет у нас тогда пахотная земля. Сейчас сделаем вот так. Садим. А какая бы нельзя садить, да? Ладно, я думаю, можно. Все равно пускай будет тогда. Так. Хорошо. Какаово быть, значит, нельзя. Потому что вот мы пытаемся и ничего. Тогда ладно. Тем самым мы знаем уже, что нельзя. Пускай будет здесь тогда. Так. Что мы делаем дальше? А, нам нужен песок, верно? У нас окон еще нет. Так, хорошо. на земля и тут она. Так, поводок. на его можно, кстати, использовать, я думаю, чтобы. Чтобы, чтобы. Так, ну ковер делали. Че, будем сейчас искать песок где-нибудь? Так. А что нам надо будет? Так. Ходим и смотрим, где у нас. Может быть песок так пока мы песок не видим но где-то мы должны его будем увидеть побежали побежали о смотрим там. Если что мы возвращаемся уже темнеет но все равно пробежимся посмотрим пока что мы песок не нашли значит побежим назад надо пройтись тут посмотреть Пока тут песка не видно, но мы дошли до деревни, вот, дошли до деревни, даже в принципе можно было тут и переночевать, но тут уже занято, значит нельзя, поэтому ищем. Или же будем возвращаться назад домой. Так, так. Здесь они уже отдыхают. Так... смотрим что у нас здесь а ладно тут ничего ну, хотя есть уварочная стойка тут есть так забираем никто же не будет против так я что-то слышал а здравствуйте как вам мое гостеприимство а тут у нас есть эндермен вот что значит я слышал Это от него звуки а так меч сломаем надеваем то Хотя у нас там дома есть запасной ну вот а, тут еще есть. Ночью берем. Забираем заготовленные сена. Просто в хозяйстве пригодится. А, они толпятся возле дома. Может получится Убить кого-нибудь. Правда? Это у нас загон такой. Ну что ж, берем. За нами на удивление никто не идет. Вот сколько еды мы набираем тут. Так. Ну, целый урожай свеклый. кроме нас никто это убрать не будет так что берем все так тут у нас улей вот потоптали мы а не не не Думал потоптал я ладно я ошибся так а вот он мы тут видим Видим скелета. Ну что ж, получай. Так. А, -а, -а нас зацепили. Подкрался сзади. Ладно. Тут забираем все, что можем. Ночь, поэтому. А, их там уже Голем раскидывает, направо и налево. Так, идем на ту сторону. О, тут еще есть. Так, тут кто-то прибил паука. Смотрим в оба подойдет кто-нибудь сзади да прибьют нас так у нас же нет лука да о сколько семена можно даже посадить будет ука иди сюда красавец а, -а, -а поломал за что вот что теперь мы будем делать? За что? Придется теперь восстанавливать. Ладно, ладно. Что ж. Работаем. Работаем, работаем. Так. Хорошо. Ну что ж. А -а -а! Только не это. Все испортили. Что же не делают? Вот эти криперы Ну, знаете, зато мы нашли железо. Так. Хоть какая-то польза. Немного железа нашли тут. Ладно. Нам тут кратер выкопали. Поломали сколько, смотрите не круто не круто и вот что теперь мы будем делать надо восстанавливать все подожди те делаем так дальше что мы делаем ставим тут дальше ставим тут Оу. Ладно. Да ладно. Не он вот все испортил. Весь урожай поломал. Ладно. Пока я пытаюсь восстановить, он все нам подходит и ломает. Эх, эх, эх. Что же он за... Еще хуже. Сейчас мы так погибнем. Вот тебе ночь. Не все так просто. Берет нам все взрывает. Поток устроил. Короче, они нам не дадут спокойной жизни. Что-то надо с этим делать. Когда они успокоятся. так хорошо сейчас делаем что ж. так так так нет не круто это все это не круто сейчас мы это сделаем вот таким образом вот делаем так делаем вот так пусть будет так сейчас делаем еще вот так все ну что ж восстанавливаем что крипер разрушил а сгорел так еще тут делаем. так надо значит заняться добычей дерева я так понимаю Мы уже какие-то вот ресурсы собрали нам тут устроили диверсию к сожалению, потому что я отвлекся и вот так оно все получилось. Так, все равно же кто-то остался. Так, теперь делаем вот так. Пока. А, я застрял. А нет, я думаю, застрял. делаем так тогда что мы еще тут будем делать сейчас что-то вот такое делаем сейчас ну, сколько есть земли все то есть сейчас было Поэтому... Что мы сейчас будем делать? Насобирали семян. Сейчас будем заниматься посадкой. Садим. Дальше. Снова садим. Делаем вот так, да? Вот видите. Вот таким образом все это делаем о закончились но у нас еще есть семена даже хоть морковку можно посадить тоже если останется свободные места так здесь осталось но так ну что ж придется заняться вот вырубкой большой вырубкой нам нужно дерево сейчас мы будем этим заниматься в любом случае надо что-то вот такое делать о не хватило значит берем все за еще одно дерево так вот так вот делаем и выходим и продолжаем нашу работу О, нет неправильно сделали значит делаем вот так вот э -э -э, ну вот так тогда будет она же так и было так вот мы восстановили правда тут а поломали так, теперь смотрим. Где мы можем еще посадить? Так, бежим сюда. Смотрим. А, ну, тоже, ну тут так разграничено. Итак, садим. Ну, там сделали, что в один блок вода пусть будет тогда. То есть не переделали. вот дальше продолжаем садить о, еще осталось о, сколько свеклы тут будет снова так давайте. так, а саму свеку можно садить? нет, нельзя тогда да. делаем вот так садим еще морковку вот, еще немного морковочки будет. Вот. Так. Ну, все получается на этом. Так, так, так. Что еще тут такого есть? Восстановили ее, но тут поломалась. Ну, ладно. А, созвать всех. А это... пока что-то я не могу понять, что это. Ну ладно. Так. пойдем ка туда и посмотрим. Что у нас тут? Так. Что это у нас за материал? Терракота? А это коричневого, не, это не песок. Нам нужен бы песок. Ну, значит, давайте еще пойдем посмотрим. Короче, тут песка не наблюдается. Значит, надо идти назад. Такой так так так ладно идем назад. Мы получили некоторые ресурсы повоевались ночными созданиями в лице зомби криперов правда крипер мы были близки к смерти но все же мы живы так, а у нас нету с собой но тут есть лошади пошел дождик так, идем, значит, назад, покушаем. Интермайн. А, он же боится воды. Точно. Тут еще урожай есть. О, волк. Постойте, если у нас кость есть, мы можем его приручить. У нас будет волк. стойте-ка нет на ку кус кости нету ладно ну ты их убил же так а теперь смотрим куда мы пришли чтобы понимать что нам надо вернуться назад кажется мы пришли сюда в принципе да мы как-то сюда и шли перейдем назад наш домик факта мы можем со временем сделать там тоже город то есть деревню сначала потом даже город но это постепенно это не сразу О, я упал и больно ударился ну ладно Тут у нас такие лианы так, да, мы вернулись. Вижу том Вот смотрите. Значит, здесь что-нибудь можем посадить. Например, морковку. А, подождите-ка. Вот. Морковку тут посадить. Посмотрим, можем ли мы посадить картофель? Можем. Вот. Все. Дальше. Посадим еще морковку. Еще. Хай растет. Вот так. а мы зайдем поспим ну и собрали ресурсы на сегодня мы будем заканчивать мы э -э -э продолжим в следующий раз когда мы будем снова играть